Год назад я делала фото. Вот этот плетень поставили здесь, на выходе, через дюнь, к морю. Тут ничего не росло, абсолютно. Ни одной веточки, ни одной елочки. И вот через год плетень потихонечку обрастает, зарастает. О, он просто препятствием для песочка является, потому что он... Очень много надувает с моря, с, именно с этой стороны, с, с, с северо-восточной. А вот эта вот сторона северо-южная. Как-то...